Кивни мне просто. Настя Ясная, тринадцатый месяц. Пришли мне на почту тринадцатый месяц. С конвертом я синее небо раскрою. Посыпятся звезды на стол полумесяц, Повиснет улыбкой в тишину до мною. Как ветер промчатся весна в легком платье, Зима в снежной дымке и жаркое лето. Там будем, конечно, и мы, Да узнать бы тебя и меня в странном месяце этому. В тринадцатом месяце выпадут слезы. И люди, тревожно зонтами прикрывшись, молчать будут, слушать погоды прогнозы и плакать своими годами умывшись. Пришли мне на почту тринадцатый вечер, где теплые руки твои ощущаю. Пришли. И я сразу же, сразу отвечу, как в тысячный раз в пустоте отвечаю.